Мы находимся на выставке американского импрессионизма в музее Тисно Борнемиса в Мадриде. Мы приблизимся к этой выставке с точки зрения одного концепта – концепта территории, который поможет понять нам значение интернационального характера импрессионизма. На основе этой выставки мы сформулируем ряд вопросов, которые помогут нам проникнуть вглубь экспозиции. Что такое французский импрессионизм? И что такое импрессионизм американский? Какая разница существует между ними? Касается ли это вопрос исключительно техники и стиля? Можно ли говорить о различиях территориального характера? Достаточно ли знать национальность художника или место создания картины для того, чтобы определить характер импрессионизма? На эти вопросы, а также на некоторые другие, связанные с идеей территориальности, мы попытаемся ответить, размышляя о некоторых картинах. Импрессионизм без таких обозначений, как американский или французский – Родился во второй половине XIX столетия как художественное направление, противопоставленное жестким академическим нормам, диктовавшим эталоны как в темах, так и в формах. Несмотря на то, что движение началось во Франции, у его истоков можно найти художников самых разных национальностей, в том числе американцев Мэри Касса, Джон серген Сарджент и Джеймс Уислер. Эти три художника вошли в историю живописи как экспатрианты, так как их формирование произошло в Европе, и в США они не вернулись. Все они оставили свой след в формировании основ импрессионизма. Другие американские художники, такие как Хассам, Чейз и Тарбл, совершали путешествия в Европу для того, чтобы познакомиться с новыми техниками импрессионизма. Два фактора могут объяснить кочевой двух этих художников. С одной стороны, американское общество в 1865 году после окончания Гражданской войны начинает интересоваться жизнью за пределами своих границ. С другой стороны, они выросли в семьях путешественников – Поэтому можно сказать, что космополитный характер импрессионизма превращает его в движение по-настоящему интернациональное. Лишь через 10 лет после окончания первой выставки импрессионистов в Париже в 1874 году стал заметен интерес американских живописцев к новой технике. Многие приехали в Европу уже с прочным фундаментом художественной подготовки – Однако поездка дала им возможность усовершенствовать технику в художественных школах и академиях рисования. Тем не менее, они понимали, что лучшая подготовка заключалась в совместной работе с коллегами. Бунгер Сарджент, друзья, которые познакомились в родном Бостоне, работают вместе в маленьком городке в получасе езды от Лондона, где они экспериментируют, рисуя на открытом воздухе. Сарджент расширяет свое поле зрения, изображая вполне конкретное место. Небольшой приток Темзы, который напоминает пейзажи, нарисованные этими художниками во Франции, на берегу реки Эпте, вблизи села Живерни, где жил их большой друг и учитель Клод Моне. Вернутся ли эти художники в Америку? Какой багаж они привезут? За исключением группы экспатриантов, эти художники не остались на постоянное жительство в Европе. Многие из них провели в Европе несколько месяцев или даже несколько лет. Большинство вернулось на родину с чемоданом, полным новых идей, методов и тем, а также с кузовом историй и хороших друзей. Как их встретили на родине? Какова была реакция публики и художественной критики? Как распространялось это движение за пределами Европы? Импрессионизм распространялся по Соединенным Штатам достаточно неравномерно. Начиная с 1880-х годов коллекционеры начали привозить из своих поездок в Европу работы импрессионистов. Большинство художников, вернувшихся в США, сосредоточились в Бостоне, Нью-Йорке и Пенсильвании. Художественные критики в США объявили войну американским импрессионистам. Их картины климились как фальшивые и скучные. По выражению критиков, лучше быть настоящим американцем, чем подражающим французам. Около 1890 года многие американские художники, вернувшиеся из Европы, стали включать в свои полотна с изображением родной страны новые темы, композиции и цвета, характерные для импрессионизма. Могли ли пейзажи и города США служить источником вдохновения? Чайлд Хасам был одним из художников, который постепенно ассимилировал свое творчество метода, разработанной во французских художественных кругах. Во многом благодаря его работам американский импрессионизм потерял свою французскую окраску и приобрел типичные американские корни. Хасам изображает типичный американский пейзаж, Бостон и конкретное событие – Всемирную выставку 1893 года в Чикаго. Мы знаем, что Хасам был в Чикаго за год до этого события, и поэтому не мог увидеть эту выставку. Так что полотно представляет вымышленный образ. Хасан был знаком с павильоном садоводства по рисункам, а парк, вероятно, был нарисован в мастерской художника. Картина в саду, вероятно, лучшее доказательство того, как Соединенные Штаты приняли импрессионизм и адаптировали его к своим условиям. Работу Тарбела над холстом можно разбить на два этапа. Он начал картину, находясь в Европе, однако фигуры были дорисованы уже по возвращению художника в Америку. Поэтому обмен взглядами и разговоры, изображенные на картине, не принадлежат ландшафту на картине. Трава, деревья и небо – французские, но персонажи картины – жена художника, его родственники – позировали художнику в окрестностях Бостона. Однако, несмотря на все, американские критики признали картину как повод для национальной гордости. Кроме того, американская публика узнала себя на картине – одежда персонажей, их изысканные позы и взгляды читались как настоящее отражение реальности. Можем ли мы найти отголоски других территорий в живописи импрессионистов? Были ли другие культуры, которые влияли на этих художников? После открытия Японии и расширения торговых маршрутов в середине XIX века влияние японской культуры распространилось по Европе и Америке. Картины импрессионистов включили некоторые элементы японской гравюры. Эта картина принадлежит знаменитой серии «Ноктюрны» отражение неизвестных силуэтов в поряд над Темзой, в том месте, где она пересекает Лондон со стороны района Баттерси. Холс написан в палитре приглушенных тонов, которые точно воспроизводят прозрачный лунный свет. Художник подчеркивает горизонтальность работы, складывая как отдельные ящики передний, средний и дальние планы. Кроме того, высокая линия горизонта служит доказательством влияния японской гравюры на творчество Уислера. Еще одна особенность восточного влияния заметна в подписи художника, украшенной монограммой бабочки. Влияние восточных культур продолжилось, и в 1890 году Уильям Мэри Чейз выполнил серию портретов в кимоно, изображающих родственников и в друзей в особняке Shinnecock Hills на Лонг-Айленде. Одна из картин коллекции кимоно находится в музее Тиссена Бурнамисы. Женская фигура на картине Чейза, одетая в шелковое кимоно, сидит на бамбуковом стуле перед ширмой в восточном стиле, рассматривая работу с японскими рисунками. Восходящая перспектива и асимметрия композиции также являются частью одного и того же влияния. В 1890 году Бункер, картина которой экспонируется на этой выставке, написал письмо одному коллекционеру, которому объяснял необходимость знать родные места. Он писал следующее «Я знаю каждый куст, каждую птицу и каждую лягушку в этом месте, и все они чрезвычайно вежливые». Художники знали каждый уголок реального мира и умели рассмотреть красоту и силу местного колорита в самых незначительных деталях. Место, где мы живем, наш город и наш народ являются столь же значительными для нас. Для того, чтобы мы не забыли значения, которые не играют в нашей жизни, а также для того, чтобы запечатлить наше общество и современную культуру, мы приглашаем вам сделать картографию того места, где вы живете, используя самые различные форматы, отличные от живописи, карты, фотографии, звуковые записи, небольшие видео, предметы. Все эти форматы годятся для того, чтобы запечатлеть то, что нас окружает, и открыть для себя глубины того места, где мы живем. Если вы хотите поделиться своим отображением силы местного караита, вы можете сделать это воспользуясь социальными сетями Фейсбука или Твиттера, или создав новую фотодоску в Пинтерсейте.